Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, уточните, все ли хорошо со связью. Если все хорошо со связью, мы будем начинать наш вебинар для участников закупок. Вижу ваши ответы. Большое спасибо. Меня зовут Романова Юлия. Я руководитель образовательной платформы для участников закупок электронной площадки РТС «Тендер». И сегодня мы с вами проводим вебинар, который посвящен ключевым изменениям законодательства для поставщиков в 2022 году. Мы поговорим о том, что нужно знать поставщику, каким образом происходит участие сегодня по новым правилам, на что стоит сделать акцент. Пожалуйста, я прошу вас, задавайте ваши вопросы, ориентировочно у нас с вами вебинар сегодня до полтора часов примерно будет проводиться. Есть у нас отдельная вкладка, где вы можете адресовать все ваши вопросы, так как в потоке чата я могу все вопросы не увидеть. Пожалуйста, задавайте вопросы в отдельной Вкладки. Сегодня мы будем с вами рассматривать не только вопросы теоретического характера, я расскажу не только про изменения законодательства, но и поговорим мы с вами про то, как функционал площадки может помочь участнику закупок. И таким образом мы с вами будем сегодня рассматривать нововведение законодательства о закупках от подачи заявки до заключения контракта. Конечно, наверное, исчерпывающий перечень всех абсолютно изменений мы с вами сегодня не сделаем, но мы сделаем акцент на том, на чем действительно участнику закупки следует более пристальное свое внимание обратить. И так как у нас вебинар носит такой некий переходный характер, мы проводим его для... Участников закупок, которые работают на электронной площадке OTC. В связи с этим мы с вами рассмотрим также вопрос специальных предложений для участников закупок, которые ранее работали на OTC, но теперь, например, собираются еще и работать на RTS стендер. Также мы с вами рассмотрим функционал личного кабинета поставщика электронной площадки «РТС-Тендер». Мы поговорим про сервисные предложения электронной площадки и традиционно мы с вами рассмотрим все ваши вопросы. Вопросы вы можете не оставлять на окончании вебинара. Я прошу их задавать по ходу нашего вебинара, я буду их видеть и буду на них отвечать. Итак, конечно же, на сегодняшний день умы участников закупок взбудоражены теми беспрецедентными изменениями, которые у нас уже случились. случились в этом году, которые абсолютно не были запланированы и были экстренно приняты. Соответственно, на сегодняшний день мы имеем Два таких блока изменений, которые в части влияния на закупки имеют некую схожую природу. Это санкции и это мобилизация. Мы сегодня с вами тоже затронем вопрос мобилизации, несмотря на то, что частичная мобилизация у нас на сегодняшний день официально пока завершена. Ну, соответственно, мы не знаем, что будет дальше, но я смею предположить, что если вторая волна, очередная волна будет объявлена, то, соответственно, меры -то, которые приняты, они будут действовать и в условиях, соответственно, новой волны мобилизации. Итак, и, собственно, здесь на что мы с вами обращаем внимание. Я привожу буквально самую свежую нормативную базу. Здесь мы именно, если говорим про мобилизацию, то нам будет с вами интересен прежде всего следующий нормативный правовой акт. Постановление правительства 1838, оно было принято месяц назад. Соответственно, постановление скорректировало условия в рамках участия в закупках тех участников закупок, которые попали под мобилизацию. Напомню, у нас в сорок четвертом федеральном законе есть интересная статья, статья, 60, статья 112, часть 65.1 статьи 112. Собственно, сама статья 112 содержит заключительные положения по всему закону о контрактной системе. И так как периодически у нас такие экстренные случаи возникают, когда нужно внести изменения в законодательство, и, собственно, наверное, сам законодатель не всегда понимает, а в каком месте нужно отразить то или иное изменение, есть вот такой замечательный блок, который называется «Заключительное положение». И, соответственно, здесь есть отдельный вопрос, который посвящен возможности изменения существенных условий контракта. Мы сами знаем, что у нас контракту в 44-м федеральном законе посвящено сразу несколько, несколько статей, начиная от 34 статьи, далее это и 94, и 95, -й, потом уже вопрос обеспечения освещается и так далее. Так вот, в законе, в тех базовых статьях, которые предусмотрены в рамках заключения, исполнения, расторжения контракта, у нас есть совершенно точно определенные условия, и они заложены как раз в тех статьях, которые я перечислила. Но, Собственно, указано в этих положениях, что контракт по существенному слою контракта не подлежит изменению, за исключением отдельных случаев. И, соответственно, эти случаи прямо перечислены в законе о контрактной системе. Но, как уже показала многолетняя практика, мы с вами... Мы очень часто сталкиваемся, к сожалению, с такими буквально беспрецедентными случаями, когда, собственно, требуется экстренное вмешательство законодательства, внесение изменений в закон. И на этот случай, соответственно, законодатель прибегает к изменению, в том числе части 65.1 статьи 112 я недаром говорю, что прибегает к изменениям, потому что уже неоднократно, собственно, вносились изменения в эту статью, статью 112, в том числе именно по части 65.1. Ранее изменение, такой большой блок изменений, был внесен в связи с санкциями. То есть здесь некий карт-бланш появился в части внесения изменений в существенные условия контракта. Напомню, что существенные условия контракта это у нас... Например, срок исполнения контракта. Например, это э, периодичность поставок, это цена контракта, конечно же, и так далее. И по общему-то правилу заказчик, собственно, достаточно ограничен в части возможности внесения этих изменений. Но вот в связи с санкциями появилась возможность дополнительно вносить изменения существенного слоя контракта на основании части 65.11.1.12. Если, соответственно, будет доказано, что... А непосредственное влияние на, например, невозможность исполнения контракта, оказались санкции. И, конечно же, здесь, когда у нас случилась частичная мобилизация, законодатель не стал изобретать велосипед, просто расширил перечень тех оснований, когда можно все же менять существенные условия контракта. И были добавлены в рамках оснований условия о мобилизации. Здесь на что мы с вами обращаем внимание – Обратите внимание на саму формулировку, которая содержится в части 65.1. Здесь мы с вами увидим, что, собственно, ну вот если возникает вопрос, почему статья 1, а там дальше часть 65.1, статья 112, постановление 18.38, оно носит изменения в часть 65.1, статьи 112, 44 федерального закона. Поэтому статья, постановление, соответственно, постановление. И здесь мы с вами говорим о том, что, соответственно, в рамках внесенных изменений возможно вносить изменения по соглашению сторон, вот еще одно важное основание, изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд. То есть мы с вами в первую очередь говорим про контракты федерального уровня. Но на самом деле здесь, конечно же, в рамках контрактов, которые заключаются для нужд субъекта, для нужд местных администраций, соответственно, здесь аналогичные правила действуют. В рамках возможности использования этого основания поставщикам важно понимать, что здесь должна быть некая связка действий как со стороны поставщика, то есть со стороны нас с вами, так и со стороны заказчика. Для того, чтобы у заказчика действительно появилось основание обратиться в соответствующий орган для согласования заключения контракта, соответственно, для точнее, согласования внесения изменений существенные условия контракта, конечно, нужны весомые на то основания, весомые на то условия. И здесь уже задача участника закупки доказать, что невозможность исполнения контракта связана непосредственно, например, с санкциями, либо с мобилизацией. Вот в части мобилизации, конечно, здесь несколько сложнее. Например, если мы сравниваем такой аспект, как частичная мобилизация, с аспектом введения санкций, в отношении санкций мы с вами, ну как это не грубо звучит, некие такие сторонние наблюдатели в части отсутствие каких-либо конкретных действий в отношении нас, как физических лиц. А вот в отношении уже введенной прошлой, ну, давайте говорить о прошлой, частичной мобилизации, соответственно, мы можем принимать непосредственное участие. И так, собственно, может все случиться, что в одночасье не будет возможности контракта исполнить. Что делать в этом случае, об этом мы с вами будем сегодня говорить. И, соответственно, на что мы еще обращаем внимание по части 65.1 статьи 112. По соглашению сторон, обратите внимание, здесь допускается изменение существенных условий контракта, который заключен аж до 1 января 2024 года. То есть, когда у нас только санкции действовали в рамках этого основания, у нас срок был до 1 января следующего года, 2023 а Сейчас сроки все продлены, конечно, здесь можно свои выводы сделать в отношении продления сроков, и, наверное, эти выводы будут, конечно, напрямую говорить о том, что, возможно, будут аналогичные действия в части, например, частичной мобилизации нового потока и так далее. Ну, соответственно, мы с вами предупреждены, поэтому мы... Как участники закупок, соответственно, выполняем определенные необходимые действия. В части санкций мы уже скорее работаем по факту, то есть по факту, например, невозможности поставки. Санкционные ограничения, они действуют и на сегодняшний день, то есть можно сослаться в разных ситуациях на, разных, на разные причины, в отношении которых мы не имеем возможности исполнить условия контракта. Обратите внимание, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, которые будут заключены вплоть до 1 января 2024 года, по крайней мере, пока такой срок. Дальше, кто знает, может Будет продление, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, которые влекут невозможность его исполнения. Соответственно, вот здесь причинно-следственная связь, доказательная база ее никто не отменял. Не могу исполнить контракт, так как действуют санкции, и привожу соответствующие доводы. Конечно, доводы приводятся в виде официальных документов. Если, например, мы говорим про санкции, есть возможность, допустим, заручиться сертификатом торгово-промышленной палаты, хотя ТПП, что уж скрывать, неохотно дает такие документы, но тем не менее, если все-таки вы получили, например, сертификат ТПП о невозможности, о наличии форс-мажора, точнее, ТПП выдает сертификат о форс-мажоре, то, соответственно, здесь э, на вашей стороне однозначно будет... Э, Положительное решение в части, например, расторжения контракта по соглашению сторон или изменения существенных условий. И если речь идет про мобилизацию, здесь, конечно, желательно заранее позаботиться о том, что, ну, к сожалению, кто-то из участников, наверное, не сможет исполнить условия контракта. И как быть в этом случае? Лучше... Заранее, например, расторгнуть контракт по соглашению сторон или все-таки в отдельных случаях делегировать свои полномочия в части исполнения контракта. Но здесь вот будьте внимательны, под делегированием полномочий я ни в коем случае не подразумеваю передачу полномочий другому исполнителю, другому участнику закупки. Перемена стороны контракта, соответственно, за исключением определенных случаев, не допускается. Поэтому мы с вами исходим исключительно из того, что если контракт заключен, то обязанность его исполнения ложится на плечи поставщика, и, соответственно, все риски несет сам поставщик. Если возникла ситуация, когда необходимо внести изменения в существенные условия контракта, либо его расторгнуть по соглашению сторон, то, соответственно, мы в базовых правилах опираемся все равно на статью 95. Это положение части 1,3, 1.4, 1.5, 1.6. На основании решения правительства. То есть, соответственно, здесь мы с вами говорим опять же вот уровня закупки соответствующее решение должно быть издано, но это решение, получение такого решения, это уже собственно действие со стороны заказчика и так далее. Постановление 1078, постановление о реестре недобросовестных поставщиков, и здесь в это постановление тоже были внесены существенные для нас с вами изменения. На сегодняшний день в отношении правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, опять же, в правилах указаны те основания, по которым участник закупки включается в реестр недобросовестных поставщиков. В самом законе указано основание, причины, по которым сведения направляются заказчикам для включения такого участника закупок в реестр недобросовестных поставщиков. И здесь некоторые послабления. В части ведения реестра недобросовестных поставщиков, то есть в правилах указаны в том числе и ситуации, при которых участник закупки не включается в реестр недобросовестных поставщиков. Соответственно, например, в отношении 223-го федерального закона указано, что в реестр не включаются данные о о поставщике, который уклонился от подписания договора или о поставщике, который не исполнил обязательства по такому договору из-за наличия форс-мажора. Дополнительно учитывается на сегодняшний день мобилизация. Соответственно, здесь на сегодняшний день мы с вами говорим о том, что в этом плане, ну, если можно так выразиться, мы, мы имеем своего рода отвод, то есть мы защищены и по 4-му, и вот уточнение по 223, му в части не включения поставщика в РНП. Так, у нас очень интересный вопрос в чате. Является ли весомым аргументом продление госконтракта, если погодные условия в области не позволяли произвести сбор урожая, был указ губернатора введения чрезвычайного положения по погодным условиям. Так, здесь, конечно же, на самом деле, вот мы с вами сейчас рассмотрели некие такие частные, Условия, когда мы говорим о том, что влияет именно мобилизация, санкции и так далее. Вот рассматриваемый случай, он, конечно, не относится к таким аспектам, когда можно по отдельным основаниям, которые предусмотрены в части положение законодательства в закусках внести изменения в существенные условия контракта. Но, опираясь на то, что есть, соответственно, указ губернатора, то есть это нормативный документ, который принят на уровне региона, на уровне субъекта федерации, я скажу так, что по практике, конечно же, скорее всего, будет решение о том, что да, возможно, внести изменения в существенные условия контракта. И данное основание именно... Указ губернатора будет являться весомой причиной, по которой, соответственно, можно скорректировать существенные условия контракта. Здесь, опять же, я рекомендую посмотреть, на что конкретно вы будете ссылаться, на какие э, пункты 44 федерального закона. То есть здесь, в данном случае, вы доказываете со своей стороны причину, следственную связь, не получилось собрать урожай, погодные условия повлияли, излагаете информационное письмо и обязательно прикладываете документ, который принят на уровне региона. Так, далее. Мы все с вами также продолжаем. Про постановление 10.78, правило ведения реестра недобросовестных поставщиков. Вот конкретно говорю, что... Здесь мы с вами опять же имеем в виду мобилизацию, то есть скорректированы правила ведения реестра недобросовестных поставщиков, были в части унесения оснований по не включению участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в связи с мобилизацией. И вот здесь обратите внимание, что мобилизацию, да, я выделила, а вот дальше у нас идут и санкции. Санкции также учитываются, поставщик не будет включен, включен прошу прощения, в реестр недобросовестных поставщиков. Если, соответственно, имеют место быть влияния санкций и из-за санкций, допустим, участник не исполнил контракт или исполнил контракт с какими-либо нарушениями. В данном случае мы видим, что постановления в этой части динамично меняются, будут основания, новые основания, соответственно, они однозначно опять будут включены в основание не включения участника закупок в РНП, то есть перечень. Динамичный перечень расширяется. Так, если заказчик не хочет продлять контракт и расторгаться в одностороннем порядке. Но здесь э, и расторгается в одностороннем порядке. Здесь э, я бы рекомендовала возможность э, также, ну, во-первых, нужно исходить из того, какое ваше желание. Желаете ли вы, например... Расторгнуть контракт по соглашению сторон, либо вы желаете все-таки его исполнить, но уже э, в соответствии с теми условиями, которые у вас по указу президента предусмотрены, э, по указу губерна губернатора, прошу прощения. Здесь мы исходим из тех оснований, которые включены у нас в сам контракт. Включена ли возможность расторжение по соглашению сторон а, проект контракта. Если основания по одностороннему отказу, то есть, где, если, допустим, а, не включено такое основание изначально было в проект контракта об одностороннем отказе, то здесь решать будет только уже суд. Поэтому, а, соответственно, если не получается найти а, какую-то общую точку, общее решение, соответственно, в данном случае, конечно, будет уже рассматривать вопрос, в том числе контролирующий орган. То, ну, Здесь уже, скорее всего, не ФАС, не про ФАС речь, а все-таки про судебное разрешение дела. Поэтому все аргументы будут учтены. Так. По поводу мобилизации. Сейчас мы с вами еще дойдем до этого вопроса, чуть позже, и я дам тоже рекомендации в отношении того, каким образом действовать, в случае, если, например, руководителя мобилизует, либо сотрудника. Списание неустойки. Опять же, постановление прошлого месяца 18.38 несло изменения в постановление уже 783, которое у нас действует не первый год, о возможности списать неустойку. Напомню, что до этого вносилось изменение в постановление в части списания неустойки в связи с санкциями, а теперь у нас еще и, соответственно, здесь действует мобилизация. Заказчики списывают неустойки за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение контрактом по правилам постановления 783-го, в том числе, если обязательства не исполнили полностью из-за мобилизации. Есть письменное обоснование того, что невозможно исполнить контракт по этой причине, то есть, опять же, причина, Прямо происходит из мобилизации. Есть подтверждающие документы, которые мы обязаны со своей стороны приложить, иначе, собственно, причину, следственную связь, ее никто не учтет, ее засчитывать не будут. И есть акт приемки, иной документ, соответственно, если, например, у нас частично контракт исполнен. Допустим, у вас по контракту предусмотрено исполнение контракта этапами отдельными, есть у вас фактически уже исполненные обязательства в рамках отдельных этапов по контракту. Соответственно, всю эту информацию вы прикладываете. Начисленные и неуплаченные неустойки списывают в этом случае полностью. Так, далее. И вот, собственно, мы с вами опять про мобилизацию. Что же делать, если мобилизация у нас настигла участника закупок, либо сотрудника, Здесь я хочу дать несколько таких дельных рекомендаций, надеюсь, что они пригодятся, а еще лучше, что они все-таки не пригодятся и напрямую не коснется вас вопрос мобилизации. Итак, оформление электронной подписи на другого сотрудника. Если тот человек, который подписывает компании документы своей подписью, возможно, подпадает под частичную мобилизацию. То есть, смотрите, если, допустим, вы сейчас в первую волну, никак мобилизация вас не коснулась, но вы предполагаете, что в дальнейшем мобилизация может затронуть вас или затронуть сотрудника. Вас, я говорю про руководителя организации. Здесь мы исходим из того, что... А, Собственно, сам-то закон, федеральный закон об электронной подписи, 63-й федеральный закон, позволяет нам передавать полномочия по электронной подписи или нет. Конечно же, я знаю, да я и сама так работаю, что многие поставщики работают следующим образом. Есть одна электронная подпись на руководителя компании, и, собственно, этой подписью пользуется сотрудник, который подает заявки, участвует в торгах, подписывает контракты. Конечно, я всегда предупреждаю о рисках, связанных с передачей своей электронной подписи, но, наверное, мы еще будем очень долго жить в этой, собственно, некой паре, когда мы... Все же доверяем своим сотрудникам, без всяких доверенностей мы передаем электронную подпись. Хотя вот в этой части законодатель тоже пытается как-то урегулировать вопрос возможности передачи электронной подписи. И регламентирован вопрос, например, о предусмотрении машиночитаемых, то есть электронных доверенностей на сотрудников. Как это будет работать на практике? Ну, собственно, я сомневаюсь, что вот на части все поставщики разработают такие доверенности и, собственно, издадут электронные подписи на сотрудников. Возможно, что по-прежнему электронная подпись будет передаваться. Так вот, если мы говорим про, собственно, если основания, мы говорим про основание в рамках 63-го федерального закона. Сам 63-й федеральный закон не предполагает передачу прав на основании доверенности как частный случай, а следовательно, не подразумевает такой возможности. Ну, сами эти условия, они в закон не включены. По пункту первому статьи 10 указано, что содержится информация о том, что ключ электронной подписи не может быть использован без согласия его владельца. Вот весьма интересное замечание. И фактически мы можем говорить о том, что а если согласие будет, то значит, собственно, можно передавать электронную подпись то есть, соответственно, из этой логики можно предположить, что при наличии согласия такой акт возможен. А какое это согласие, письменное это согласие, либо это устное согласие, опять же, никто, собственно, так далеко не рассматривает этот вопрос. И В Гражданском кодексе, например, мы тоже не найдем каких-либо точных, прямых ответов на указанный вопрос. И вот здесь, если вы, являясь руководителем организации, полагаете, что, возможно, вы подпадете под частичную мобилизацию, какой вариант действия возможен, если вы, соответственно, не ИП, не руководитель, наличный исполнительный орган, он же единственный учредитель, когда вы фактически в одном лице выполняете все функции вы можете передать электронную подпись своему сотруднику. И, и, соответственно, в этом случае, конечно же, вы должны ему полностью доверять, полностью быть в нем уверенным, что он проведет весь цикл закупки вплоть до исполнения контракта. Сказалось бы, что, ну, собственно, иногда тендерные специалисты забывают, что за... Что за Точнее, заключением контракта следует его исполнение. То есть, вот здесь вот нужно весьма, конечно, комплексно подойти к этому вопросу. Есть такой человек, доверяете вы ему, этому сотруднику организации, вы ему эти полномочия передаете, соответственно, под от его ответственность. Здесь, конечно, можно разработать форму доверенности, по доверенности далее действовать. Особый риск при этом, конечно же, его нельзя не упомянуть. Он предусмотрен для индивидуальных предпринимателей. Я как ИП работаю индивидуально от себя, ну я не конкретно про себя, конечно, под про ИП, которые возможно подпадает под частичную мобилизацию, работаю от себя. Соответственно, исполняю контракты самостоятельно. А что будет с теми контрактами, которые у меня на стадии исполнения? А вдруг будет новая волна? То есть здесь нужно предусмотреть все вплоть до предложения. О расторжении контракта по соглашению сторон, если вы понимаете, что лучше этот контракт расторгнуть сейчас, чем столкнуться со сложностями, когда, собственно, невозможно будет исполнить контракт. В плане не попадания в РНП, вот здесь можно быть абсолютно спокойным, да. У нас мобилизация и санкции подпадают под условия, когда участник не включается в РНП. Конечно, в части санкций здесь несколько, наверное, сложнее будет доказать причинно-следственную связь и необходимость не включения участника закупки в РНП. А с мобилизацией, собственно, здесь все проще так вот, особый риск мобилизации я предусматриваю для ИП, для самозанятых, то есть для тех, кто действует в единственном лице ООО с единственным учредителем, крестьянские фермерские хозяйства, физические лица, без образования ИП, но участвующие, соответственно, в закупках. При этом мы с вами, собственно, конечно, Несколько сейчас краски, наверное, сгущение, сгущение красок произошло, но нельзя не, не упомянуть тот аспект, что вместе с новыми обстоятельствами зачастую приходят и какие-то новые возможности. Новые возможности для поставщиков связаны в том числе с возможностью быть единственным поставщиком. Напомню, что у нас непосредственно закон о контрактной системе по статье 93 предполагает ряд оснований, которые вот как раз в это время они могут быть актуальными. Актуальными в части заключения контрактов с вами, как с единственным участником закупки, с единственным поставщиком. Но здесь, конечно, мы... Опять же, не питаем иллюзий с вами насчет того, что отдельные основания, они предназначены для конкретных организаций, то есть для конкретных субъектов, которые могут исполнить по закону контракт, например, на мобилизационную подготовку. Соответственно, это пункт третьей части первой. Есть у нас и основания закупки единственного поставщика, закупка российского вооружения. Соответственно, здесь военная техника закупается э, та военная техника, которую создает, производит единственный э, участник, единственный производитель. Закупка транспортных услуг при воинских перевозках, железнодорожные, морские, речные, воздушные, автомобильные перевозки. Закупки для обеспечения обороны, безопасности государства. Заказчики таких закупок федеральным органам исполнительной власти, подведомственные государственные учреждения и ГУБА. И вот здесь, в свете того, что происходит на сегодняшний день, хочу сказать, что, собственно, конечно же, особую, особое развитие получают закрытые закупки. Закрытые закупки, которые размещаются на сайте гособоронзаказа, АСТГОС, автоматизированная система торгов, Заказа. И все больше заказчиков приглашают своих поставщиков, ну, под своими поставщиками, я имею в виду тех участников, с которыми они ранее работали, которые зарекомендовали себя как надежные поставщики, приглашают поучаствовать в закупках, стать э, поставщиком на закрытой электронной площадке. Поэтому если вы, например, понимаете, что или, возможно, вы уже получили такое приглашение от заказчика, вы понимаете, что избежать работы на СТГОС не получится, что рано или поздно все равно нужно будет зарегистрироваться, работать там. Здесь, конечно, я рекомендую этим вопросом об этом вопросе позаботиться заранее. Почему? Потому что, соответственно, сама процедура регистрации, на сайте Аиста Гос занимает, к сожалению, достаточно длительный период. Это обусловлено тем, что нужно приобрести специальное программное обеспечение, которое продает непосредственно сам разработчик программное обеспечение VIP. И установка занимает время и так далее. То есть, соответственно, здесь я рекомендую этим вопросом заняться заранее ввиду того, что, например, закупка может быть размещена, а участник закупки, увы, просто не успел зарегистрироваться, выполнил все необходимые действия и поучаствовать в этой процедуре. Итак, невозможность исполнения контракта. Если заказчик предусмотрел... Так, и дистанционно нельзя подключиться к компьютеру, где это установлено. Я так понимаю, что вы про ПСТ -ГОС уточняете... Да, дело в том, что когда вы устанавливаете специальное программное обеспечение, то просто ну, я сама не разбираюсь во всех этих тонкостях подключения, но знаю одно, что когда вы устанавливаете випнет, Подключение происходит по защищенному каналу. То есть у вас выделенный защищенный канал, и когда вы работаете с этой площадкой, у вас остальные ресурсы, которые требуют интернета, не работают. То есть вот, собственно, таким образом происходит работа. Ну а, собственно, удаленное подключение оно у нас тоже требует интернета. В отдельных случаях, если вы, например, про специальные программы. Так, дальше... Дальше мы с вами говорим про то, что если заказчик предусмотрел возможность одностороннего расторжения контракта, то поставщик тоже со своей стороны имеет такое право, имеет право на односторонний отказ. То есть речь идет о том, что равные права в данном случае у контрагентов, у заказчика, участника закупки, участник закупки, точно так же, как и заказчик, если заказчик предусмотрел в контракте такое условие а возможность одностороннего отказа имеет возможность, соответственно, произвести односторонний отказ. При расторжении контракта в одностороннем порядке другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. И вот здесь на сегодняшний день часто мы сталкиваемся с теми условиями, что заказчик, ну, и не знаю, насколько действительно, не знаю, насколько часто. Но вот за последнее время у меня за последние два месяца три таких ситуации было, когда э, заказчик не включил такое условие о возможности одностороннего отказа. И в этом случае все равно дело, конечно, можно решить, но решаем уже через суд. То есть несколько сложнее, более затянуто э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос следующий, часто очень задают подрядчики, вопрос строительной закупки. Если подрядчик выполнил работу в срок качественно, заказчик уклоняется от подписания актов КС и, соответственно, уклоняется от оплаты, заказчик может ли расторгнуть контракт и не, не платить за выполненные работы? Нет, по закону такая ситуация невозможна, заказчик не может расторгнуть контракт, не имея на это существенной причины и не может оплатить выполненные работы, даже если контракт расторгается. Если сталкиваетесь с такой ситуацией, то, соответственно, здесь прямое решение вопроса через суд и, соответственно, фактически выполненные работы, они будут оплачены. А буквально недавно на практике столкнулась с такой ситуацией, когда участник закупки, будучи единственным поставщиком по малой прямой закупке, он поставил заказчику определенный товар. Ну, там буквально закупка была несколько десяток, десятков тысяч рублей. И ну, здесь, конечно, никто не отрицает вину самого поставщика, собственно, никакие закрывающие документы подтверждения того, что участник поставил этот товар заказчику, участник сам не попросил, просто передал товар без закрывающих документов. Как так получилось? Ну, собственно, участник сам объяснить не может. Но даже в такой ситуации после разбирательств, собственно, заказчик оплатил, оплатил контракт. И вот здесь, конечно, сам заказчик, ну, скажу так, что он не хотел оплачивать, но тем не менее, одна претензия и вопрос решился. Если вопрос не решается, то такой вопрос можно также решить через суд. Так, далее. Далее мы с вами... Про расторжение контракта буквально еще несколько слов скажем. Достижение соглашения – это заключение дополнительного соглашения о расторжении. То есть, если, например, вы пришли к какому-то консенсусу с заказчиком, соглашение, точнее, вы достигли соглашения о расторжении, допустим, по соглашению сторон, конечно, все эти... Решения, соглашения должны быть оформлены, оформляются в виде доп. соглашения. И обратите внимание, что вопрос расторжения контракта, внесения изменений в условия контракта на сегодняшний день все больше переходит в плоскость единой информационной системы. То есть если раньше мы заканчивали на том, что мы контракт подписали, потом нам добавили электронную приемку в ЕИС, то сегодня мы работаем еще и по расторжению контракта, по претензионной работе мы тоже работаем в ЕИС. И, соответственно, здесь мы с вами держим руку на пульсе. Как только такие нововведения вступают в силу, это означает, что первостепенное значение нам, для нас имеет именно обмен электронными документами посредством Единая информационная система. И вот тоже буквально позавчера случилась такая ситуация, когда заказчик, ну здесь вопрос, конечно, на электронного актирования больше, заказчик принял товар, поставщик не предоставил сопроводительную документацию на товар, заказчик, собственно, собрался направлять претензию участнику закупки, а фактически вопрос решился проще. Участник закупки не направил документы в единой информационной системе по факту закрытия контракта, то есть акт поставки, электронный акт. И, собственно, нет акта, нет закрывашек из товара тоже нет. Поэтому вот здесь... Не забывайте, не забывайте про размещение таких документов в единой информационной системе. Так, если мы говорим про мобилизацию, то исполнение контракта возможно, но если случилась мобилизация с участником закупки, то в данном случае необходима передача полномочий. Так как мы сейчас с вами уже фактически говорим о наверное, новой возможной волне мобилизации, то, конечно, мы этим вопросом должны озаботиться заранее. Более того, если руководитель уже мобилизован, то о чем тут говорить, здесь уже решение вопросов и фактов. Еще на чем хочу остановиться, на том, что мы сегодня с вами уже работаем с новыми формами, типовыми формами независимых гарантий, Казалось бы, вопрос, который достаточно давно волновал умы и участников, и заказчиков, который напрямую связан с итоговой неоднозначной практикой контролирующего органа, судебной практикой, Наконец-то получает некие очертания, которые говорят нам о том, что, собственно, вот такой вот важный вопрос в закупках, как предоставление независимой гарантии, переходит на требования о предоставлении независимой гарантии в виде документа, который содержит типовую форму. Собственно, над типовой формой гарантии работают уже достаточно давно законодателей, и э, ряд изменений вышел только в этом году. С 1 июля до этого тоже были изменения, изменения в части уполномоченных организаций, которые выдают независимую гарантию, и эти новшества, они действуют и для закупок по 44-му закону, и для закупок субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-му закону. С 1 июля действует ряд обязательных оснований, например, требования, к обеспечительной гарантии на всех этапах, на этапе подачи заявки, когда мы используем независимую гарантию в качестве обеспечения заявки, когда мы заключаем контракт, когда мы говорим про гарантийные обязательства. Определены типовые формы гарантий, а также определены дополнительные требования. Есть отдельное постановление, которое регламентирует этот вопрос. Постановление 13.97. И условия, которые применяются в рамках постановления, они действуют уже, за исключением одного условия по формированию реестра независимых гарантий, который будет действовать со следующего года. Гарантии можно получить в форме электронного документа или на бумаге. Вот здесь одно важное замечание, которое зачастую столь интересно участникам закупки, а в какой форме, собственно, должна быть представлена независимая гарантия, вот ответ сегодня есть постановление: Электронный документ или бумага. Если мы говорим про электронные закупки, конечно же, здесь более актуальная электронная версия документа, которая у нас, соответственно, содержится в реестре независимых гарантий. Но а для, например, действий по подаче заявки, мы уже в форме подачи заявки видим, что реестровый номер, Независимый гарантии подтягивается к саму форму заявки. Гарантии можно получать в форме электронной на бумаге. Среди прочего, в гарантии включают условия о том, что банк или региональная гарантийная организация должны выполнять обязательства, даже если их исключили из соответствующего перечня. Одни из уполномоченных организаций, которые вправе выдавать независимые гарантии, это по-прежнему банки утвержденные в перечне Минфин, и это гарантийные, региональные гарантийные организации тоже содержатся в перечне на сайте Минфин. Соответственно, на вот эти организации распространяется требование о том, что даже если с организацией что-то случилось, если она ликвидирована, если она не выполняет свои обязанности, по-прежнему выданная независимая гарантия будет действовать. Конечно, в этом плане во многом споры должны решиться, ввиду того, что практика контролирующего органа по типовой форме гарантии, по ее действию, либо, по, собственно, недействию такой гарантии, она весьма-весьма противоречила. В каком арбитражном суде разберу споры в связи с исполнением обязательств по гарантии? Здесь постановление 1397. Независимая гарантия с октября этого года. Также мы с вами говорим о том, что те правила, которые у нас действуют в рамках новых изданных постановлений, в частности 1397. Эти правила распространяются не только на законоконтрактной системе, но и на закупке отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, так называемые спецторги. И типовая форма гарантии. Содержится в постановлении условия, доп.требования. Гарантию для обеспечения заявки договора можно также дополнительными условиями. Они не должны противоречить извещению, документации, положению закупки доп. требованиям, если мы говорим про 223 федеральный закон. Ряд условий при этом нельзя включать в гарантию. То есть здесь некое ограничение в части включения условий действует, и это очень хорошо, что наконец-то добавили такие основания. Например, нельзя использовать требования о том, что информсистемы, которые берут плату при подаче запроса по выплате о гарантии, соответственно, такое уведомление направляется в форме электронного документа. Да, конечно, запись вебинара будет. У нас уже такой вебинар проходит не первый раз. Соответственно, вот некое резюме мы сегодня подводим по этому вебинару, запись там будет. Еще одно важное замечание. У нас есть статья 31, я думаю, вам хорошо известная, часть 1 статьи 31 о единых требованиях, пункт 1, где установлено, что Участник закупки должен соответствовать требованиям действующего законодательства. Очень часто поставщики спрашивают, собственно, что это за требования, как подтверждать соответствие требованиям. Да, Все очень просто. Если по законодательству Российской Федерации предъявляются какие-либо условия к тем лицам, которые выполняют определенную деятельность, например, лицензия требуется или СРО, если мы про стройку говорим, то эти сведения нужно подтвердить в составе заявки. Что у нас происходит в отношении строительных работ? В отношении строительных работ с 1 сентября этого года от участников закупок не требуют выписку из реестра членов саморегулируемой организации. С 1 сентября саморегулируемой организации не выдает выписки. Из реестра членов СРО сведения размещают в интернете. И а, здесь, конечно, а, в какой-то степени стало проще. У нас в целом даже если мы абстрагируемся от строительных закупок а будем говорить, например, про иные виды работ, которые подлежат лицензированию, на сегодняшний день ведется реестровая модель, модель ведения лицензий. Соответственно, достаточно предоставить сведения в виде выписки и прикладывать отдельно какие-либо документы, состав заявки не нужно. Если заказчик от вас требует дополнительные документы, то нужно заказчика об этом проинформировать, что, соответственно, регистровая модель ведения лицензии. Но если возвращаться к строительным закупкам, конечно, это не единственное изменение, изменения в том числе, в самом градостроительном кодексе были Минфин и Минстрой разъясняют, что с учетом поправок в градостроительный кодекс заказчики не вправе требовать от участников подтверждать членство в СРО документами при закупке работу, реквизиты самого письма, письмо Минфин и Минстроя вы видите на экране. Соответственно, такое правило распространяется на работу по изысканиям, по проектированию, строительству реконструкции, капремонту, сносу объекта капитального строительства. Информации из единого реестра сведения членов СРО, и их обязательств достаточно, чтобы подтвердить, отвечает ли участник условиям закупки. Если данных о нем нет в реестре, заявку отклоняют за несоответствие Требованиям извещения. Так, вижу комментарий по поводу слайда. Подскажите, пожалуйста, остальные участники видят ли слайд? На слайде написано про РО». Так, отлично, спасибо, благодарю. Сейчас посмотрю, какие у нас вопросы. У нас есть еще вопросы в, нашем, в нашей отдельной вкладке. Так. Вопрос по предыдущей теме. Какие именно документы должен или может предоставить поставщик в случае внезапного разрыва отношений с иностранным производителем? Обращались с ТПП, получили отказ, заказчик пошел навстречу, расторг, контракт по соглашению сторон, На следующий подобный случай может оказаться не таким счастливым. Ну, дело в том, что действительно, торгово-промышленная палата, как я уже ранее говорила, она весьма неохотно выдает сертификаты. Они выдают сертификаты о наличии форс-мажора и, соответственно, здесь весьма спорный вопрос, хотя вроде обстоятельства на лицо, стоит ли признавать текущую ситуацию форс-мажором, но действуют они крайне аккуратно в этом случае. Поэтому вы сделали все верно, что вы предоставили, по всей видимости, наверное, письма какие-то от своего производителя, то каким-либо образом подтвердили, что, соответственно, больше нет возможности исполнять контракт. И на самом деле здесь нет какого-то однозначного ответа, нет перечня документов, которыми мы можем подтвердить невозможность, допустим, исполнения контракта. И очень часто в ход идут любые документы, которые вы получили от вашего производителя. Это могут быть документы от дилера. У меня буквально недавно была ситуация, когда участник закупки выиграл процедуру, но в итоге выяснилось, что та партия товара, которую несколько иная, конечно, ситуация, но та партия товара, которую участник поставил в рамках исполнения контракта, она была не предназначена для Российской Федерации. То есть вот даже в этом случае, соответственно, во внимание факт был принят и контракт был расторгнут. В части интересов поставщика, конечно же, здесь стоит предоставить любые документы от производителя, от дилера, от дистрибьютора. Далее расскажу, как поставщик, ну, посмотрим еще на слайде, буквально предоставил 15, насколько я помню, писем от своих поставщиков о непроизводимости более товара на территории Российской Федерации, о, об отсутствии товара. Соответственно, эти все документы были приняты во внимание. Поэтому буквально любой перечень, но это должны быть те документы, которые отражают причинно-следственную связь. Здесь даже весьма интересная ситуация, когда удорожание товара все равно было засчитано как некое обстоятельство, связанное с санкциями опять же, но обстоятельство было зачтено в пользу поставщика, и поставщик не был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Еще об этом мы с вами поговорим. Так, далее. Далее, что хочу еще сказать. Установлены особенности осуществления закупок на территории новых субъектов Российской Федерации. Здесь мы с вами говорим о том, что у нас новые территории входят на сегодняшний день в состав Российской Федерации и правила, которые распространяются на закупки в рамках закона о контрактной системе по указанным территориям. Начиная с 1 января следующего года на территориях этих новых субъектов при осуществлении закупок товаров, работы, услуг в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд принимается законодательство применяется законодательство Российской Федерации о контрактной системе. Поэтому мы это держим с вами в уме и понимаем, что если мы, например, никакого отношения не имеем к этим территориям, но производим товары производимый на территории, поставляем товар, производимый на территории Российской Федерации, то вполне возможно, соответственно, что у нас будут конкуренты вот с этих вот территорий. Ну, смотря, конечно, какой товар, возможно, его и не производят на территории ЛНР, ДНР и так далее. Вот, весьма интересный случай, который хочу привести, связан он с невключением в РНП по факту уклонения победителя закупки от подписания контракта по причине санкций в отношении Российской Федерации и роста курса валют. Ограничительные меры экономического характера в отношении Российской Федерации, значительное увеличение курса валют, когда э, валюта скакнула в два раза, конечно, сейчас, пока, по крайней мере, это, наверное, не столь актуально, но... Кто знает, что будет дальше? Закрытие поставок из иностранных государств, это точно актуально и на сегодняшний день. Невозможность поставки товара по предложенной заявке цене стала причиной не включения победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков. То есть в данном случае положительное решение было в отношении участника закупки, когда совокупность факторов признали, достаточным основанием для не поставщика в РНП, наличие э, причинно-следственной связи, невозможность поставки, удорожания курса и так далее. Э, и эти факторы все сыграли в пользу поставщика участника, не включили в реестр недобросовестных поставщиков. Но есть э, и по практике контролирующего, контролирующих органов, Ситуации, когда участник закупки включается в реестр недобросовестных поставщиков. В данном случае аргументация звучит следующим образом. Удорожание цены – это риски поставщика. Поэтому здесь апеллировать только к удорожанию цены я бы однозначно не рекомендовала, ввиду того, что достаточным основанием это может быть не признано. Увы. Так, еще одна ситуация, вот здесь весьма такая интересная ситуация, которая с санкциями и с мобилизацией никак не связана, но тем не менее люблю разбавлять примерами такими жизненными примерами вебинары. Поломка снегохода в лесу в непроходимой местности за 50 километров от рабочего места стала весомой причиной и не включения участника закупки в РНП, так как участник закупки по объективным причинам не смог добраться до компьютера и подписать контракт по итогам закупки в которой он стал победителем. Вот специально нашла решение от этого года. Можно ряд таких решений найти. И более простые ситуации, когда а, сгорел компьютер, сгорела электронная подпись, и, соответственно, тоже здесь участник закупки может быть признан а, в данной ситуации, признан независимой от стороны поставщика обстоятельства. Но это вот буквально такие частные случаи. Практики, к сожалению, много и противоположных. Так, далее, вот еще одна ситуация, опять же, связанная с санкциями. Свердловская ФАС не включила сведения в РНП о поставщике. Поставщик не смог исполнить контракт. Он получил письмо от производителя, что товар подорожал за санкции. Закупать его в прежних объемах, но на новых условиях участник, увы, не мог. И участник предоставил письма 14 производителей с информацией о том, что цены на товар повысили. То есть вот еще одна ситуация, когда участник тоже заручился поддержкой Заручился письмами со стороны иных поставщиков такого же товара, где было указано, что действительно цены на товар были увеличены. Так, Еще одна интересная ситуация. Тульская УФАС учло, что победитель предоставил пояснение и письма от производителей о приостановке поставок и удорожании товара. Среди прочего, приняли во внимание сходные пояснения победителя его согласие заключить и исполнить контракт на новых условиях, переписку заказчика. 9 арбитражный суд посчитал законным решение включить в РНП данные о победителе. Контракт не подписали, не обеспечили его исполнение, поскольку производитель остановил поставки из-за политической и экономической обстановки. Суд отметил, невозможность поставки со стороны производителя не исключает ответственности победителя. Вот, собственно, такие ситуации. Сейчас мы, сейчас мы с вами перейдем к следующему нашему слайду. Да, да, про товар, повышение цен на товар не имеет значения, так как товар должен быть, был быть уже в наличии. Здесь абсолютно с вами согласна, но как пример привожу и положительное решение. Все реквизиты есть. Если требуется более подробную информацию, можно найти в интернете по реквизитам дела. Так, далее. А далее мы с вами уже плавно переходим к нашему следующему прикладному вопросу. Специальная информация для участников электронной площадки ОТС. Сейчас... Хочу с вами поделиться радостной новостью. Электронная площадка OTC на сегодняшний день входит в группу площадок OTC, RTS, тендер и B2B. И мы предлагаем тем участникам, которые работали на ОТС ранее, специальные условия по переходу на электронную площадку РТС-тендер. Если у вас уже есть действующий тариф на ОТС-тендер, действие тарифа будет перенесено на площадку РТС-тендер до той же даты окончания действия вашего текущего тарифа на OTC. Если у вас, например, нет действующего тарифа на OTC, то вам тоже предлагаются специальные условия, предоставляется одно бесплатное участие в закупке, вам нужно выбрать диапазон начальной максимальной цены контракта. Соответственно, здесь можно будет еще и а, поучаствовать бесплатно ну, в рамках тех действующих тарифов, которые предусмотрены на площадке РТС «Тендер». То есть можно получить а, одно бесплатное участие, а тарифы, как вы видите, предусмотрены разные, а, от 4900 рублей. Если зака... закупка заказчика не опубликована, предоставляется бесплатно набор сервисов для участия в закупках на площадке РТС «Тендер», закупки по 223-му федеральному закону, в том числе среди малого и среднего предпринимательства, с начальной максимальной ценой до 100 тысяч рублей. Продажа в электронном магазине по 223 федеральному закону и постановлению 23.23 -23 с ценой такой сделки до 100 тысяч рублей. Размещение прайс-листов. Таким образом можно продвигать свой товар на РТС-маркете. Сервис анализа цен, автоматизированная система подбора подходящих закупок. Так. И сейчас я хочу продемонстрировать далее функционал электронной площадки RTS Tender. Для получения вот этих специальных предложений, которые только что были озвучены, пожалуйста, обращайтесь по телефону 499-653-8010 либо на электронную почту OTC 223 собака .ру. Так, сейчас мы с вами переходим к демонстрации К демонстрации рабочего стола подскажите пожалуйста видно или нет мой рабочий стол сейчас вы видите зеленый экран пока еще да отлично спасибо итак мы переходим с вами на электронную площадку тендер я хочу вас познакомить с функционалом рассказать какие сервисы вам доступны как участникам закупки и как вы можете использовать сервисы в рамках своей работы итак Электронная площадка RTS Tender обладает рядом сервисов. Это сервисы, в основном, направленные на пользу работы участников, на непосредственно упрощение тех или иных задач. Итак, Хочу остановиться на таком сервисе, как поиск закупок. Мы сейчас с вами находимся в открытой части сайта рт Тендер». Все разделы доступны наверху на серой полосе «Поиск 44», «Закупки 2.2.3», «Коммерческие закупки» и так далее. То есть обратите внимание, что электронная площадка рт Тендер» является федеральной. На ней проводятся закупки в соответствии с 44-м федеральным законом, а также иные секции закупок предусмотрены – это и закупки отдельными видами юридических лиц, это и коммерческие процедуры, и э, закупки в рамках постановления по капитальному ремонту, 615-е постановление, маркет, закупки малого объема и имущественные торги. И здесь мы с вами, не заходя в личный кабинет, можем использовать поиск закупок. В чем примечателен поиск? Обратите внимание, что поиск осуществляется по электронным площадкам, не только по РТС-тендер, но и и по остальным электронным площадкам. Это И-44, это И-223. То есть таким образом вы можете абсолютно бесплатно использовать электронную площадку РТС-тендер как поисковик закупок. Если есть вопросы, буквально несколько секунд нахождения на сайте. Здесь вы можете задать свои координаты и указать свои контакты, и с вами свяжется специалист. В части поиска доступен поиск не только тех закупок, которые находятся в статусе активных процедур, но и те процедуры, которые уже были завершены, которые в архиве. Здесь же вы можете просмотреть закупки малого объема, актуальные на сегодняшний день, уже более подробно перейти в само извещение, посмотреть карточку закупки. Вот, например, закупка проходит не на площадке RTS тендер а проходит в агрегаторе торгов ЕАТ «Березка». Закупка малого объема. Переходите на эту площадку и уже непосредственно, если вас закупка заинтересовала, участвуйте здесь. Также вы можете просмотреть более подробную информацию не только по извещению, но и по документации. Более того, если, например, заказчик решил закупку завуалировать, не указал наименование закупки, а отразил всю необходимую информацию в извещении, система найдет закупочную процедуру, найдет по тем словам, которые содержатся в документах. Сейчас я перейду для более подробного освещения поиска закупок в личный кабинет. Вход осуществляется через единую информационную систему, кнопка вход. Дальше выбираем раздел 44 и выбираем тип организации поставщик. Обращение к электронной подписи, вход через единую систему идентификации, аутентификации. И, собственно, заходим в личный кабинет. И вот сейчас мы с вами в личном кабинете находимся. В личном кабинете для участника закупок доступен более подробный поиск в разделе «Закупки». Все разделы личного кабинета по аналогии с открытой частью находятся на серой полосе наверху, но разделы, соответственно, актуальные для личного кабинета. Можно сохранить закупки в в виде такой звездочки, раздел обозначен. Актуальные закупки. Система сама может подбирать закупки по вашему профилю деятельности. Раздел закупки. Раздел контракты. Здесь вы работаете со своими контрактами в части подписания. Сведения об организации. считает транзакции. Доступ к закупкам с доп. требованиями. Это как раз закупки по постановлению 2571, когда у нас по ряду работ. Требуется подтвердить свое соответствие доп-требованиям, и это подтверждение происходит именно на площадке, что немаловажно. Очень часто, пока еще на сегодняшний день, участники закупок поздно этим вопросом занимаются, а по закону оператор электронной площадки может подтверждать соответствие доп. требований в течение пяти рабочих дней. Инструкции, реестры, перейти на 223 все это доступно в вашем личном кабинете. Вернемся в раздел Закупки. Открыв раздел «Закупки», мы видим «Подразделы». Здесь, если у вас настроены шаблоны поиска, актуальные для вас закупки будут отображаться в этом разделе. Избранные процедуры, которые вы, например, нашли, но решили просмотреть позднее, сохранили в избранные. Они будут у вас отображаться здесь в избранных процедурах. Также можно просмотреть раздел «Мои заявки», где находятся ваши направленные заявки, «Мои торги и переторжки». Мои коммерческие предложения, запросы на разъяснение документации, запросы на разъяснение результатов проведения процедуры. Отдельно здесь отображается закупка малого объема по части 12 статьи 93, которую мы размещаем через площадку, то есть направляемся в предварительное предложение через функционал площадки. Соответственно, ваше предварительное предложение оно также будет отражаться здесь. Итак. В поиске закупок мы с вами можем осуществить поиск, используя фильтры. Фильтры по различным параметрам, которые для вас актуальны. И, соответственно, система отфильтрует по тем параметрам, которые вы задали, закупки, которые вам интересны. Если говорить про открытую часть поиска закупок, еще раз перейду сейчас в открытую часть поиска закупок здесь. Вы также можете использовать более подробный поиск, в том числе вы можете подписаться на рассылку, настроить поиск под свои потребности и, соответственно, в этом случае, если у вас настроен поиск, система будет вас информировать в регулярном режиме в отношении тех закупок, которые размещены. Для участника закупок более подробная информация есть на самой главной странице. Здесь вы можете увидеть самые востребованные сервисы со стороны участников. Это «Получение электронной подписи». Это получение независимой гарантии, это подтверждение добросовестности, работа на РТС-маркете, работа в рамках специального счета, если, например, вам требуется открыть специальный счет, рассылка новых закупок на e-mail, закрывающий документы для бухгалтерии, электронная система документооборота, МИГ, модуль исполнения контрактов и аккредитация в ЕРУС, а также сервис по электронному актированию. Несколько слов более подробно о наших сервисах. Электронную подпись для торгов вы можете оформить э, через электронную площадку РТС-тендер. У нас есть удостоверяющий центр, который имеет доверенное лицо, э, доверенное Федеральной налоговой службы, И вы можете получить электронную подпись на руководителя через удостоверяющий центр электронной площадки РТС-тендер. Заявка моментально, буквально в течение часа э, отрабатывается, э, работает электронная подпись на основном блоке площадок, получаете электронную подпись, которая аккредитована Минкомсвязи по новым правилам, есть представительство во всех регионах, то есть разветвленная сеть точек выдачи электронной подписи. Подаете заявку, оплачиваете счет, получаете готовую подпись. Удостоверяющий центр, с которыми мы сотрудничаем, их два. Это контур, это совкомбанк. То есть вы можете, если, например, вы раньше в контуре получали, выбрать контур. Так, далее. Сейчас я посмотрю, какие, возможно, вопросы. Так, вижу вопрос, чуть позже отвечу. Так, здесь мы с вами еще видим, что, соответственно, вы можете, например, получить независимую гарантию. Независимые гарантии мы с вами используем. Независимые гарантии мы используем на разных этапах закупки, начиная от подачи заявки, заканчивая предоставлением гарантийных обязательств. При помощи электронного сервиса ваша заявка сразу направляется в несколько банков. То есть, таким образом вы получаете ответ от нескольких организаций и вы выбираете наиболее оптимальное для себя предложение. Минимальный пакет документов. Здесь есть калькулятор стоимости независимой гарантии. Например, хочу получить независимую гарантию на 1 миллион. Срок действия. Выбираю тип гарантии и примерная стоимость гарантии. Это комиссия, которую взимает банк. Оставляем заявку, автоматически заявка сразу направляется в несколько организаций и с вами связывается менеджер. Вы готовите документы, все документы загружаются необходимые через функционал площадки, расчет далее идет. И оплата независимой гарантии. После оплаты, соответственно, вам выдается независимая гарантия в электронном виде. Она в автоматическом режиме включается в реестр независимой гарантии. И подавая заявку, вы сразу увидите, что у вас уже есть независимая гарантия. Неважно, например, закупка может быть на Сбербанк АСТ, СберА. Соответственно... Можете получить здесь независимую гарантию, она уже будет у вас указана при подаче заявки. Например, если вы получаете гарантию под обеспечение. Итак, подтверждение добросовестности. Нередко нам встречаются горящие закупки, когда нужно поучаствовать условно вчера, то есть срочно подать заявку, поучаствовать, а там мы видим, что есть... Требования подтверждения добросовестности, точнее требования по подтверждению соответствия дополнительным требованиям. Это я про дополнительные требования. Вы можете подтвердить свое соответствие дополнительным требованиям. Так, Сейчас я включу. Включу, где это можно посмотреть. Допуск к закупкам с доп. требованиями. Вы можете подтвердить свое соответствие буквально в течение одного часа. Специалисты рассматривают вашу заявку вне очереди и а, направляют решение в отношении ваших документов. Такая услуга на площадке есть, доступ к закупкам с доп требованиями. Иная ситуация, когда, например, требуется подтвердить добросовестность. Мы знаем, что подтверждение добросовестности, например, требуется, когда вы предоставляете место обеспечения исполнения контракта, опыт. Как подтвердить опыт? Какие документы, какие контракты будут являться релевантными в части требований закона по подтверждению опыта? Можно на эту тему не задумываться, достаточно направить заявку, оставляете заявку и... Происходит соответственно, подбор тех, тех контрактов, ранее исполненных, которые будут являться релевантными в этом конкретном случае. Оставляйте заявку на получение отчета для подтверждения вашей добросовестности, указывайте данные процедуры и участника, и отчет вам приходит в личный кабинет. Всего лишь 300 рублей он стоит, такой отчет стоимость услуги 300 рублей. Далее, РТС-маркет. На РТС-маркет я хочу более подробно остановиться. На сегодняшний день РТС предоставляет крупнейший сервис по участию в закупках малого объема. Напомню, что закупки малого объема проводятся и по 44, и по 223 федеральному закону. Таким образом вы можете разместить ваше предложение на сервисе. РТС-маркет, ваше предложение будет доступно всем заказчикам, которые, соответственно, зарегистрированы, плюс предусмотрена интеграция с крупнейшими системами портал-поставщиков, это и единый агрегатор торговли «Березка». И, соответственно... Здесь же вы можете ознакомиться с каталогом заказов и предложений. То есть, например, по такой категории, как кофе, 16 заказов, 283 предложения. А есть такие предложения, где, соответственно, заказов существенно меньше, чем самих предложений. Вы можете разместить в прайс-листах ваши предложения. Если, допустим, у вас несколько сотен, тысяч позиций и так далее, конечно, проще загрузить прайс-лист в формате Excel. Система буквально в один клик подгружает все позиции прайс-листа, и они автоматически доступны на площадке. Заполнить предложение можно и вручную, когда вы заполняете вручную все необходимые параметры, но при такой возможности, при наличии прайс-листов, конечно, я рекомендую работать с прайс-листами. Система автоматически работает в формате так называемого «продаватора», когда вы можете выбрать соответствующие товары, которые будут проанализированы, и система под ваш товар ищет предложения о закупках. Соответственно, можно в автоматическом режиме найти те заказы, которые опубликованы. Так, возвращаюсь на площадку РТС-тендер. Еще один интересный, полезный сервис для участников это сервис по электронному актированию РТС-контракт. Мы с вами знаем, что э, актирование, конечно же, жизнь поставщику заметно усложнила. Сама работаю постоянно с актированием и не всегда проходит все гладко, если работаю на сайте единой информационной системы. Но РТС-тендер нашли оптимальное решение, Мы разработали систему, которая позволяет формировать, подгружать документы в один клик в системе РТС контракт, и, соответственно, в единой информационной системе сведения автоматически в единую информационную систему сведения автоматически направляются. От вас никаких дальнейших действий не требуется, только подписание. То есть вот те поля, которые мы традиционно заполняем в ИИС в рамках электронного актирования, в РТС-контракт, они значительно сокращены, часть информации автоматом подтягивается из других данных, с ручной ничего заполнять не нужно. Загружаем только недостающие поля и э, фишка в том что реализована интеграция с 1с к сожалению есть проблемы в приемке документов через единую информационную систему в рамках интеграции xml документов 1с но rts тендер эту проблему решили вы можете документ загрузить из прошу прощения можете загрузить документы из 1с заполнить недостающие поля и отправить на подписание документ на э, сайт единой информационной системы Прямая интеграция автозагрузка всех контрактов на исполнении СИС, мониторинг статуса документов, направление уведомлений об изменении статуса. Также на сайте RTS-Tender реализован функционал электронной системы документооборота, который позволяет, например, сократить количество используемых отдельных сервисов, сервисов которыми вы, возможно, пользуетесь. Например, если вы работаете в контуре, если вы работаете в ином каком-то сервисе, зачастую, конечно, возникают сложности, и в части необходимые оплаты каждого сервиса отдельно можно работать не только в сервисе РТС-тендер и, соответственно, формировать все необходимые закрывающие документы в сервисе до РТС-тендер. Сейчас посмотрю, какие есть вопросы, вопросы в нашем чате. Так, пока отключу демонстрацию. Так, если к поставщику товара не установлены требования, а установлено в с законодательством Российской Федерации, данный пункт заявки остается пустым. Да, совершенно верно. Данный пункт остается в составе заявки пустым вы его не заполняете. Если не требуется ни лицензия, ни СРО и так далее, этот пункт не обязателен для заполнения. Этот пункт, он нам встречается в основном всегда в составе заявки. Конечно, это зависит от интерфейса площадки, но зачастую сам пункт всегда включается в состав электронной части заявки в виде отдельного раздела для заполнения. Но, соответственно, если есть раздел, то какие документы туда прикреплять? Если в вашем случае ничего не требуется, допустим, вы поставляете товары без каких-либо дополнительных разрешений, вы этот пункт не заполняете. Далее. Далее сейчас смотрю, какой еще вопрос был. Так, отчетность. Отчетность после исполнения контракта, какие штрафные санкции э, появились. Так, здесь у меня, конечно, встречный вопрос со стороны участника, этот, это уточнение, или со стороны поставщика. Но пока со стороны поставщика э, начну рассказывать, что со стороны поставщика, конечно же, в части исполнения контракта мы с вами руководствуемся исключительно обязательным требованием по размещению закрывающих документов в единой информационной системе. Если мы эти документы не размещаем, то отсюда все вытекающие последствия, которые предусмотрены самим законом, части невыполнения требований. И в целом, если документы закрывающие не подписаны, то в этом случае, соответственно, товар считается товар работа или услуга считается непринятыми. Так, после исполнения контракта и какие штрафные санкции? Ну, соответственно, штрафные санкции у нас предусмотрены в рамках закона, в рамках отдельных нормативных актов по предъявлению неустойки, в том числе. Со стороны заказчика здесь ну, для заказчика действуют стандартные на сегодняшний день отчеты. Так, ну, если уточнений нет, то будем надеяться, что это со стороны поставщика. Ключевое требование заключается в том, что всю основную информацию мы должны отразить ЕИС. Это касается на сегодняшний день не только... Закрывающих документов, но и в части ведения претензионной работы, и в части иных действий по расторжению контракта, по внесению изменений в существенные условия контракта, заключению доп. соглашения и так далее. Так, смотрю, какие еще вопросы. Да, со стороны поставщика. Ну, собственно, я на вопрос ответила. Штрафные санкции прописываются в самом контракте. То есть, Если интересует конкретно вопрос о том, что будет, если не разместить отчетность, а отчетность у нас на сегодняшний день обязательно ну, предусмотрена в части электронного актирования, это фактически размещение закрывающих документов посредством есть, то здесь мы с вами как раз имеем дело с фактической непоставкой товаров, работу услуг, так как документы не подписаны, начисляется... Соответствующая неустойка, которая прописана в контракте. Так, смотрю, какие еще вопросы. Вопросов. Если закупка была на СТГО, закрытый аукцион, закрывающие документы, нет, не размещается в ЕИС. То есть в данном случае это исключение по закрытым закупкам, сведения не размещаются по приемке, не размещаются в ЕИС. Так, смотрю еще вопросы. Да, извините, пропустила вопрос. Если контракт заключили, заказчику выдано обеспечение исполнения контракта в виде гарантии, когда расторгаемся по соглашению сторон, обеспечение обратно по практике чаще всего уже не возвращается. В виде, нет, конечно, в виде стоимости за банковскую гарантию не возвращается. Комиссия банка, которую банковская организация получает, либо получает иная организация на сегодняшний день, потому что у нас не банковская гарантия, независимая, она, увы, не возвращается в виде стоимости. Так, если я на какой-то вопрос еще не ответила, я сейчас посмотрю. Пожалуйста, прошу скопировать, какой вопрос я не озвучила, ответ на какой вопрос я не озвучила, и прислать, пожалуйста, мне, пришлите, пожалуйста, мне во вкладку «Вопросы». Да, это только по 44-му федеральному закону, по 223-му таких было. Так, ну вот по этому вопросу я все-таки уже давала разъяснение. Какие документы должен ли, может предоставить поставщик в случае внезапного разрыва отношений с иностранным производителем? Обращались в торгово-промышленную палату, получили отказ, заказчик пошел на встречу и расторг контракт по соглашению сторон. Здесь нет конкретного перечня документов. В данном случае со своей стороны поставщик восстанавливает всю собственно цепочку. Какие документы получены от производителя? Разрыв отношений произошел. Как он, каким образом он был зафиксирован? Как можно это трактовать в пользу поставщика? Это может быть письмо от э, вашего партнера, от производителя о том, что Например, товар больше не производится, либо, если речь идет о непоставках в Российскую Федерацию, то это письмо о прекращении логистики в отношении Российской Федерации. И, и в данном случае, конечно, можно предоставить не только от производителя письмо. На моей практике достаточно много уже случаев были, когда участники предоставляют письма от дилеров, от дистрибьюторов. И эти письма принимаются во внимание. Но э, конкретного перечня документов нет. То есть в данном случае, если мы вот вернемся на несколько слайдов, мы увидим, что вот в части удорожания, например, там буквально участник закупки предоставил письма 14 производителей с информацией о том, что цены на товар повысили. То есть даже э, вот этот факт, что остальные участники закупки, соответственно, производители, точнее, предоставили информацию об удорожении товара, сыграл в пользу поставщика. И здесь аналогичная ситуация может быть. Торгово-промышленная палата, конечно, в нее нужно обращаться, но особых надежд в отношении ТПП, к сожалению, питать не приходится. Достаточно неохотно они выдают соответствующие документы. Так, вижу, что вопросов больше у нас нет. Если увеличили сроки и стоимость по контракту, ну, в данном случае мы с вами о чем говорим? О заключении доп. соглашения, если вы увеличиваете стоимость. В данном случае участник, если такое допсоглашение заключил, значит, он со своей стороны согласен с новыми, с новыми условиями, с изменением существенных условий контракта. Все подтверждающие документы заказчику вы можете передать не через ЕИС, а можете передать посредством электронной почты, посредством обычной почты. Но нужно удостовериться, то есть получить подтверждение того, что заказчик эти документы получил. По соглашению, здесь, смотрите, ситуация следующая. Заказчик со своей стороны, это его первое действие, он со своей стороны размещает документы. Вот если заказчик разместил, то, соответственно, вы в своем личном кабинете видите, соответствующую кнопку «Подписать», подписать доп. соглашения. Но, опять же, так как эта норма, она относительно новая, не все заказчики на сегодняшний день прямо так строго следуют этим требованиям, хотя отдельные нормы, они уже обязательны для применения. Поэтому, если вы в личном кабинете видите этот документ, вы его подписываете. Если заказчик вам присылает, например, обычный, бумажный документ, то вы в таком виде его заключаете. Так, обычный подписали, они разместили на ИИС. Вот он, да, это тоже вариант на сегодняшний день. Так, смотрю, какие еще вопросы. Так, вопросов больше нет. Уважаемые участники, в таком случае подошло время прощаться. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вебинар был для вас полезен было интересно. Большое спасибо. Всего доброго. Хорошей пятницы и хороших выходных. До свидания.